Просто поставить пломбу, не формируя эстетические какие-то аспекты, это не очень интересно современному потребителю. Один зуб может иметь оттенков от 8 до 15. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видеоролике вы узнаете, чем отличается банальная пломба от эстетической реставрации. Пожалуйста! Досмотрите этот видеоролик до конца и расскажите о нем вашим друзьям. И вы можете скачать памятку об уходе за зубами с реставрацией, нажав ниже на ссылку. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Всех интересует вопрос, чем же отличается банальная пломба от эстетической реставрации. На самом деле и пломбо-эстетическая реставрация призваны выполнить одну и ту же функцию, а именно провести лечение кариозной полости. Пломбо-эстетическая реставрация направлена на то, чтобы заполнить кариозный дефект. То есть подготавливается кариозная полость, обрабатывается специальным образом и пломбируется. Но принципиальное отличие пломбы от эстетической реставрации заключается именно в том, что когда мы ставим пломбу, то мы можем использовать более простые и недорогие материалы. Например, вот в начале XX века повсеместно использовала всем известные металлические амальгамовые пломбы и цементные пломбы. Но срок жизни цементной пломбы – это где-то 3-6 месяцев. Каждые полгода человек вынужден был приходить и менять ее заново, потому что под воздействием кислотно-щелочной среды полости рта данные пломбы быстро очень разрушались. Естественно, сформировать Красивую реставрацию было из этих материалов невозможно. Со временем стоматология широко шагнула вперед. На рынок вышли новые реставрационные материалы, которые дали стоматологу большую возможность именно в проявлении себя как художника-реставратора. Вот совсем недавно в моей практике и в практике моей коллеги-ортодонта, был такой случай. Пациент пр прошел ортодонтическое лечение, сняли брекеты, зубки все выставили по зубной дуге, но узкие. Изначально от природы у человека были узкие зубы. В итоге после снятия брекетов человек столкнулся с тем, что у него тремодиастема, то есть щели между зубами, между шестью передними зубами на верхней челюсти. Ортодонт привела его ко мне, говорит, ну, помоги, пожалуйста. Я предлагаю, как бы, есть ортодон, ортопедические конструкции, виниры, пожалуйста». Пациент говорит, нет, не хочу, вот сделайте мне, пожалуйста, вот за один раз эстетическую какую-нибудь реставрацию. И с современными композитными реставрационными материалами очень красиво мы вот эти все контактные пункты выверили и увеличили ширину зубного ряда. Улыбку у человека заиграла, он стал просто счастлив. Вот, даже ничего препарировать не потребовалось, вот особенность заключалась именно в том, что мне не надо было ничего сверлить, да, вот пациенты все боятся, вот вы нам будете там сверлить, убирать твердые ткани зуба. Вот в данном случае мы просто добавили то, чего природа достроила просто поставить пломбу да не формируя эстетические какие-то аспекты, это не очень интересно современному потребителю. Мы стараемся передать глубину, толщину, многообразие цвета в зубе, то есть один зуб может иметь оттенков от 8 до 15, и мы моделируем именно вот эту вот сложную анатомическую структуру зуба. Это что касается фронтальной группы зубов, что касается жевательной группы зубов, немаловажно восстановить фиссурно бугорковые контакты, контактные пункты, то есть пункты между зубами, убрать нависающие края, очень важно, чтобы не было пор в реставрационном материале. Вот эти моменты создают красоту и функцию непосредственно той реставрации, которую мы получаем в конечном итоге. Пломба, в принципе, даже она и плохо полируется, она неинтересна уже. Пломбировочные материалы по типу цементов могут еще применяться в детской стоматологии, потому что ну, детская стоматология имеет свои определенные нюансы, ребенок плохо сидит, очень много слюны и так далее. Именно реставрацию у детей сделать достаточно проблематично, но взрослый человек достаточно требователен, и, конечно, мы стараемся. Предоставить ему максимальный эстетический результат. В клинике легкое дыхание накоплен огромный опыт в эстетической реставрации. Поэтому, если вы нуждаетесь в квалифицированной стоматологической помощи, мы ждем вас. Чтобы скачать памятку по самостоятельному уходу за зубами с реставрациями или чтобы записаться к нам на прием, нажмите на ссылку под видео.